всех приветствую на своем канале в сегодняшнем видео я хочу сделать обзор вот такого наборчика э, наборчик я вязала на мальчика 2 годика э, обхват головы 50 сантиметров высота шапочки у меня до бубончика 17 с половиной сантиметров э, связала я ее обычным классическим способом она с ушками с завязочками э, видео урок не стала записывать так как в принципе таких шапочек Довольно-таки много в ютубе записано, поэтому берете за основу любую шапочку и вяжете. Снудик я связала под эту шапочку в наборчик, тоже из предыдущих видеоуроков у меня он записан, то есть он такой в дырочку крючком, шапочку я вязала спицами. Пряжа у меня Alize Lana Gold коричневого цвета, довольно-таки карамельного, 179 цвет. Довольно-таки получился красивенький наборчик, сделала декор я шапочки только меленькими пуговичками разноцветными вот такими на снудик не стала их делать так как чтобы ребеночку в шею не кололось то есть вот так вот будет присобран снудик и соответственно шапочка на голове получилось довольно таки оригинально я считаю и очень простой такой узорчик взяла жгутики и обычные полосочки из двух лицевых петелек на мой взгляд, очень довольно-таки симпатично. Вязала я спицами 3,5 чулочными. Вот Получилось довольно-таки плотное на холодную осень. Либо начало зимы тоже подойдет, конец зимы. В общем, затем привязала бубончик. Вот такая замечательная шапочка в наборчике у меня получилась. Жгутики тоже можете посмотреть в моих видео так как жгутики в ютубе представляют собой очень много. Я вот такой вот вариант использовала, закрученный. Я надеюсь, что вам понравилось. Если что, задавайте обязательно в комментариях вопросы. Как сделать более подробнее, если хотите, оставляйте также в пожеланиях. Мы обязательно с вами свяжем, если вы не найдете вот такую шапочку, в других мастер-классах. Обязательно, конечно же, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!